Мне сказали, что не было звука, у меня был звонок, и я его, видать, сбила, этот звук. Поэтому повторяю еще раз эфир. И у нас сегодня тема, я постараюсь кратко, о том, какая природа матершины, матерных слов, и как это влияет на наше с вами сейчас восприятие новой реальности, как жить дальше, как как вести себя, как жить, как относиться к русским, как относиться к себе. Поэтому напишите, пожалуйста, есть ли звук, и я продолжу. По сути, я, я сначала скажу. Итак, друзья, природа, природа матерных слов. Сейчас звук есть. Напишите, пожалуйста. Природа мата. Вы можете найти ее в интернете, в гугле и узнать там массу-массу всего-всего-всего. И лингвисты описывают, что такое матер, почему он возник, откуда возник. Моя же задача показать эпигенетику, причинно-следственную связь происходящего. И моя с вами задача, моя задача дать для вас понимание, чтобы мы были умными людьми, не уподобались низменным, не продолжали их сквернословить, унижать, оскорблять друг друга. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно. Слышно ли? Потому что я повторяю, повторяю эфир. Так вот, сегодня тема природа матерных слов, природа мата. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Я продолжаю. Итак, вы можете найти в интернете массу, массу подтверждающих материалов, откуда матерные слова. Лингвистика может вам показать, лингвистов масса, историков и так далее. Моя же задача показать эпигенетику. Поэтому матерные слова... Да, Ира, пожалуйста, обратную связь. Как меня слышно? Люди молчат, и я думаю, может, опять звука нет. Поэтому матерные слова — это эпигенез русского человека. И это страшная вещь, которую нам с вами необходимо знать, почему она страшная. Итак. Итак. Я нашла в xi 12 веке написанные слова Нестора Летописца более глубокие, чем все те, которые я нашла ранее, откуда эти матерные слова. И э, Нестор Летописец описывает, что противоположность Вятичи и Радимичей, это про, про россиян, и э, Полян, это про украинцев. Поройтесь, посмотрите, я сейчас не буду всю вам выкладывать, полно и материала. Спасибо большое, что пишете. Угу. Так вот, а, вятичи-радимичи, они а, жили в лесах, питались а, всем нечистым, и срамословие у них было с отцами, с матерями, с невестками в норме, опять же кратко, говорю, там большое описание, поляны, обычаи своих предков поддерживали, чтили и уважали и уважали невесток, родных, жен, и слова, ну, короче, там не было, короче, этого сквернословия. Я же сейчас обнаруживаю, что я тоже ругаюсь иногда матом, могу себе позволить, и я для себя тоже изучаю, что то, что я уже людям даже говорила, проводила не один семинар о том, что такое слово. Поэтому слово — это программа. Поэтому сейчас, когда срамословие мы слышим, в переговорах, которые собирают, перехватывают э, спецслужбы Вы прекрасно понимаете, что мы живем в веке 21 столетия И спецслужбы Украины перехватывают разговоры украин... российских солдат Кто об этом слышал, поставьте плюсик Кто слышал эти переговоры ФСБ под... прислушивают, естественно, наши наших всевозможные переговоры И все это отслеживается Вы это тоже понимаете, да? Ну, мы живем в 21 веке Кто это понимает, поставьте плюсик так вот, это странословие на уровне низменного обозначает, что не просто ругаются матери со своими сыновьями, нет, они, они разговаривают мат на мате. И вот, по сути, это запрещение рода, запрещение человека. Чем больше вы запрещаете, потому что, опять же, поройтесь, посмотрите сами, что обозначают матерные слова, чем больше вы ругаетесь с матершиной, да еще с родными и близкими, ваш род будет в этом, в этом древе находиться долго в низменных состояниях, потому что вы создаете программу низменного. Потому что если идти глубоко, когда еще древние, очень древние, проводили в лесах специальные ритуалы, связанные с посвящением мужчин, женщин там, ну тоже опять же поищите, то э, не понимая, что обозначают эти слова ритуалы, мы даже до конца не осознаем как мы проклинаем свой род. Поэтому, когда вы поддерживаете мат, я тоже о себе говорю, и говорю о тех, кто продолжают ругаться, поддерживать мат. Вы продолжаете себя программировать на низменное. Вы генетически передаете, что вам и вашему роду будет трудно подняться, развиваться, учиться, делать из себя людей. Кто это понимает, поставьте единичку в чат. Прошу вас писать, не будьте биомасса, я вам уже говорила. Ну, просто будьте людьми. Поэтому, когда я вижу, когда первый раз в мой дом заехали на 3-4 дня орки, там был просто срач, простите. Там был просто бардак. Но когда вот сейчас, после второго нашествия орков в моем доме, когда мне позавчера прислали фото и видео, я скажу вам честно, я теперь понимаю еще больше, почему вот этот, вот этот сквернословие, почему почему? Ведь я позаписывала, чтобы сама тоже изучу, изучаю, вместе с вами учу и с вами делюсь, почему так происходит. Мы с вами должны не только эмоционально вовлекаться, а мы должны понимать, почему так происходит, чтобы вместе чистить свой род, себя, других людей, чтобы дух простраивать и говорить с Богом на другом уровне души, потому что если тело говорит сквернословие, если тело боится, если, если, если, то вы на самом деле ДНК загружаете, вот, вот, то, что вас никогда не поднимет, нас в целом. Поэтому людям, которые приходят сейчас, убивают, насилуют, уничтожают, это люди, как правило, с окраин. И на окраинах никогда не давала власть нормально развиваться. Показывала фотографии, видео, как живут в той же Якутии, как живут в других, других регионах, откуда эти люди пришли. Какая там Россия, прижатый за уши, Буряты, якуты, кого там только нет. Они приходят в Украину и говорят, ой, так у вас унитазы в домах, в селах у бабок стоят, понимаете? Они, они воруют все, что только можно, потому что у них бессознательно, у, их, у них окружении нету этого, их никто не обучал. Они в окраине живут и властям не выгодно, чтобы эти люди развивались. Невыгодно, чтобы дать им нормальную жизнь, дать им условия, потому что власть России занимается только собой и своими планами и целями. Недра, на нефть, алмазы и все, газ, все это, все это продается все это раздается для своих, для своих нужд. Люди ничего этого практически не имеют. Люди удивляются россияне. Почему вы такое пишете? Зачем вы такое пишете, показываете? У нас нет в этом... Это в вашем поселке. Такого нет. А вы чуть-чуть дальше зайдите. Если не можете зайти, то хотя бы погуглите, и вы поймете. Вот как я сейчас пытаюсь понять, почему так происходит. Написала да, на фейсбуке, почему э, э, у россиян даже крем украден. Потому что на самом деле, великий зодчий итальянский, не помню, за сколько лет, создал этот крем, потому что российские зочи, это тоже история не я придумала, просто ковыряйтесь, ищите. Они его просто-напросто за три года сделали, и он развалился. Он развалился, этот крем, поэтому его сделали по примеру Кремля, который есть в Италии. А это не потому что... Там, я там что-то такое пишу, просто узнавайте. Но я не к тому, что вы поносите сейчас россиян, я к тому, что мы понимали, почему так происходит. И поэтому, когда второй раз в, моем дом, в мой дом заехали братья, так называемые, на втором этаже с дома, э, там был наблюдательный пункт. Вытащено, естественно, из дома все, что только можно. Я, конечно, если бы я там жила, меня бы убили, понятное дело, что я теперь тем более понимаю, почему я осталась здесь, почему я домой не приехала, Бог меня уберет. В соседнем селе, 5 километров от меня, мальчика 25 лет, забили вот этими лопатами. Мои племянницы-одноклассника лопатами забили. Мужа и жену тоже лопатами забили в погребе и так далее, и так далее. То есть, когда они видят, что там что-то есть хорошо, когда там есть что-то классное, они это их бесит, потому что в их картине мира этого нет. Понимаете? Поэтому, когда э, пишет Толст, Толстой, «Русь — это Русь тайги, дикая, звериная, сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость». Опять же, это сейчас открываются глаза, что происходит и почему происходит. И это не значит, что я перестану уважать россиян. Нет, я буду общаться с теми, кто имеет голову на плечах, кто не прячет эту голову как страус, кто, кто сам развивается, интеллект развивает и другим помогает. Потому что моя сейчас левая аудитория — это мои коллеги, коучи, психологи, эзотерики. Те же, которые переписывают вот эту вот всякую всячину, не хотят осознать и понять, что же миру показала сейчас на самом деле Россия во всей красе. Ну как я могу им что-то объяснить? Ну никак я ничего не объясню им. Ничего я не могу им объяснить, они сами должны дойти до этого. Наша с вами задача объединиться, и чтобы после войны, потому что мы уже прошли очень жестокие стадии объединения себя как нации на вот этом горе, объединиться и выгнать коллаборантов, убрать бессовестных людей очень много, статистика показывает я уже знаю ее из других источников из разных, сколько у нас у нас и так много предателей, но они есть есть запуганные, есть которые убежали, есть которые схитрили есть которые на, зарабатывают на гуманитарке поэтому я теперь уже боюсь кому-то и перечислять э, потому что очень много на этом злоупотреблений и это проев про украинской мовы, это проявление вот того, что происходит. Поэтому, если мы будем такими, как россияне, которые сейчас приходят к нам, и мы будем действительно такими же, также убивать, также насиловать, мы станем такими же, мы их карму на себя подтянем, и мы станем такими же зверями, как они. Понимаете, мои хорошие? Гоголев пишет, Гоголь Николай Васильевич, есть у россиян бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. Вот почему я вижу, как в моем доме, даже вот про мой дом говорю, да, я не, не то, что там в интернете нашла, а вытащено все, загажено специально чем-то, вот, понимаете, их бьет зло. Их берет зло, они эту гадость сделают. Еще написали мы одна, мы одна.. Э, мы русские, суд такой, одной кровью или что-то такое, написали. Надо вот внимательно посмотреть, я еще вам эти скрин, скриншоты вам сделаю. Покажу вам, что было и что стало. Для меня это показатель, что вот то, что я сейчас изучаю, то, что я сейчас смотрю причину, это говорит о том, что. В их головы вкладывали, что мы одна нация. Да не мы, мы не одинаковы, мы разные. И раньше было очень много информации и интереса. Но люди мало это смотрели, мало изучали. А теперь видите, как вот вскрывается Россия по-настоящему. Но это не значит, что все такие. Есть люди, которые плачут и рыдают. Им там будет очень тяжело. Потому что это фашистская Россия, она тех людей, которые будут инакомыслящие, им будет очень и очень тяжело. Как можно быть личностью, как можно быть человеком, когда за каждое слово, за каждый твой шаг тебя будут дано делать, тебя будут закрывать на столько-то лет и так далее. Поэтому <coughs> Достоевский еще говорит, говорил, европейцы видят в нас варваров, шатающихся по Европе и радующихся, когда где-то что-то можно разрушить, разрушить не... Не для того, чтобы для чего-то, а просто разрушить для удовольствия и поглядеть, как это разваливается. Понимаете? Подобное, подобной армии дикарей, подобно гумнам готовым э, нахлынуть на Древний Рим, не понимая, какую драгоценность они истребляют для того, что я выписывала, готовилась к этому эфиру. Конечно, можно по-разному цитировать великих классиков. Конечно, Россия создана из разных других национальностей, и другие национальности, они там выжигаются. Узкоглазые, они часть России, но они их называют узкоглазыми. Они, то у них ары, то у них узкоглазые, то они даже к своим относятся, как к низменным. Поэтому там внутри России, мне думается, будет тоже когда-то гражданская война. И это единственное, что спасет Россию, чтобы она стала продвигаться. Может быть, может быть, придут либералы классе, типа э, того же Навального, который сумеет построить по-другому э, по-другому построить, Пишут мне, мы жили, а как было. Построить по-другому отношения с Европой, такое тоже возможно быть. Возможно, никто не знает, что сейчас, трудно представить, что сейчас будет. Но основу э, генетики, почему происходит так или иначе, бессознательно мы поступаем так, как поступаем. Поэтому задача в любой психотерапии ввести э, осознание, почему так произошло и что я могу изменить. Поэтому, заключая вот этот завершая этот эфир, хочу сказать, Сквернословие это э, не просто маты, это уничтожение, уничтожение рода. Нет возможности продвигаться людям, которые будут продолжать ругаться матом. Поэтому если я, вы, мы, мы поддерживаем маты, задача это прекратить. Я себе даю слово, ми ну я и так мало ругаюсь, но иногда позволяю себе, особенно матершина. Это, это... Я, я когда ругаюсь, мне всегда вызывает это какой то Неприятие. Я могу как-то сказать это по-другому, но, но вот мат у меня почему-то шел всегда Бж. Теперь я буду над собой работать. Обещаю себе и вам. Это -то срам... сра... срамословие идет от того, что не почитали родных, близких, не почитали женщин, не почитали. А сейчас что происходит? Вот еще раз, прослушивая разговоры в аудиосообщениях, в телефонных, вернее, разговорах, вы послушайте. Вы послушайте, там же нету слова живого, там один из десяти может быть какой-то более-менее спокойный разговор матери с сыном, там жены с мужем. Там же бери, греби, зачем война, бери еще больше, и мать на мате, О чем можно говорить? То есть, чтобы вам не вкладывали, дорогие россияны, россияне, в вашу голову, в ваши телевизоры, Поймите, что есть еще другая правда, правда, которая вскрыта уже, понимаете, уже вскрыта эта правда, и о ней знает весь мир. И для этого существуют э, современные способы. Это не периоды Ивана Грозного, когда Филипп предл... просил уменьшить количество пыток, э, писал какие-то бумаги на этот счет, а его бумаги называл тогда Иван Грозный Филькиной грамотой, потому что люди не поддержали. Потом же этого Филиппа убили. Малюта Скуратов, это тоже история. Потому что он был против вот этого насилия. Это фильм «Кинограмота», который вам сейчас вкидывают. Это для тех людей, которые не жили там, Ивана Грозного период, это 21-е столетие. И мы с вами можем пойти в другую, мы можем нырнуть в генетику вы можем нырнуть в другие источники. Почитайте своих других специалистов, политологов, социологов, тех, которые уничтожают, тех, которых убивают, тех, которых запрещают, тех, которые уехали, задумайтесь, почему? Почему основная масса поддерживает? Потому что эта основная масса ей не дают развиваться, интеллектуально развиваться. Вот, собственно, и все. А я приглашаю вас, мои дорогие кто меня слушает, если есть какая-то болящая тема, которую трудно вам самому разобраться, милости прошу на бесплатную консультацию, потому что я знаю, как тяжело самой. Я сама обращаюсь к своим коллегам, своим психологам, своим даже ученикам обращаюсь, это нормально, потому что я знаю, какие сильные психологи-коучи у меня учатся. И я самой, когда болит, я сама обращаюсь, потому что очень больно все это пережить. Поэтому приходите, будем разгребать, буду помогать. Ну, а как жить в новой реальности? В следующем, в следующем эфире проведу еще такой эфир и приведу примеры Виктора Франкла. Франкла. Это австрийский э, психиатр, психотерапевт, который исследовал э, людей, их переживания во время концлагерей. И на его примере покажу, как мы mm. можем выжить остаться людьми, неважно какая у вас вера, как выжить, остаться людьми и вернуть себе лучшую жизнь, процветание, и даже еще лучше, чем было до Приходите на шапки профиля и пишите ⁇ Хочу консультацию ⁇ Бесплатная, всех вам благ и будьте здоровы.